Ага ребятишки, с вами я Шермида, и это у нас интернет-кафе 4 серия. Ну, у нас тут а он играет на золотом компуктере в Dota Creak. И у меня уже 60, 600 тысяч вроде как, если я умею считать. Ну, можете не умею считать, и мне сейчас не хватит даже на один. Но я умею считать, и мне хватило на два. У меня теперь две золотые аркадные машины. Их мы поспалим. А это вы знаете, что я буду делать? Подрывать подвал. Так, подвал взорвало. Прикольно. Вот это заберем. Так, сейчас мы будем подрывать. Поехали. Мне почему-то кажется, что оно не подорвет. Но мне кажется. Так. Так, знаете, что я думаю? Что я никогда не хотим на самый верх. А там, возможно, что-то есть. И. Оригинальненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, подорвав. И что тут Оба, на, тут надо еще один киномит. Так, у меня есть по хит три ляма. Я могу купить 5 гигабайт. Х8 прибыли будет. Короче, я сейчас у тебя из за, из -за У меня микрофон научный. Я вот смотрю в видео и вижу, что у меня очень-очень тихо. Среди видео сделала Я купила PlayStation 5 золотой. Дальше тут вообще обставил. салатыми вот этими аркадными машинами. Так, э -э, я сейчас прокачаю последнюю комнату. И теперь мне осталось... В случае, пересмотрю и проскочу. Да, Все правильно. Теперь мне осталось... Книгтипа для компьютера. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Денег нету. У семь, восемь. А, даже, да, да, даже на шесть не хватит. Раз, два. Так, мне осталось. Это, я думаю может быть осталось еще по три комплекта купить и поэтому я все пойду продам не нужно то есть вот это потому что у меня столько людей нету вот это мне одно надо два монитора клавиатуру и мышку я опять немного подожду и смогу эти три компьютера прокачать и ещё. Я думаю, мне хватит на целых три набора. Ой, еще один стол. Потому что я ну, несколько часов стоял. По пока... ФК. Ладно, чуть-чуть. Смотрел фильм за эти несколько часов. И поэтому у меня много денег. я знаю мне надо верочки я не купил верочки точно и поэтому мы сейчас купим верочки и остался компьютер так я куплю вот это и вот это это я просто где-то заменю а вот это я поставлю на верочки алмазный опа Опа, Давай-давай, сколько ты мне дашь? Две минуты. Ну, сейчас подождём. Так, и заверочки мы получаем... Пятьдесят 56... Ничего себе! Так, ну, в принципе, я сейчас могу еще раз... вот Ну, типа, компьютер купить. Вот. Купить вот это. Ну, да, могу вот это попробовать купить. И... Вот это. Две штучки. Все, теперь их у меня все шикарненько будет. Здесь мы берем, делаем вот так, ой, делаем вот так, вот потом мы делаем вот так, вот. и здесь мы делаем вот, ой, делаем вот так, вот. Потом мы поднимаемся наверх, ставим компьютер и все. Еще один. ух ты, оно он, он надевается, прикольно. А че вы этот компьютер не берете, я не понял. Ну быстро. Заработал. Заработал. Деньги получать. Деньги получать. Когда деньги получать? Я не понял. Ну быстро заработал. Вот, правильно. Э. Немного. Вот туда немного. Гений. Давай... Еще один столик такой купить для VR очков. И дальше будет для Xbox и консолей всяких. Куда? Сюда давай. А! Мне надо компьютер! Блин. Ладно, я забыл. Так, ну тогда я сделаю вот тут. Раз, два, три, четыре. И по монитору. Раз, два, три. Ой. Раз, два. Осталось вот сюда у нас будет Xbox стоять. А тут у нас будет по вот этому стоять. Дальше А. Я что-то не подрасчитал. Так вот, вот так вот. И сейчас мы пойдем за четырьмя креслами. и Вот а сама девушка пришла. И вот это сколько. И, А, и, и А. За одним компьютером и Джо. был на Джойстика мне и крест. Понятно. Значит, мы идем вот сюда. Так, ух ты, тринадцать. мне надо один компьютер, два джойстика и кресло, ну так, и еще одно, и еще одно и осталось два джойстик, в принципе это один алмаз могу продать, вот так один алмаз я продал, осталось купить джойстик, что два джойстик, я вспомню. теперь там очень много, я буду зарабатывать денег, вот так, ну я в принципе построил тут все, и на этом я думаю всем. пока пока с вами был я Шеремида